Фух, не ожидали, правда? Ну, на самом деле, наверное, да, ведь это новый влог. Вау, я в шоке. Ну, что <coughs> шо сказать. Да, влогов не было практически год. Как я посмотрел, последний влог был 2 июля, вроде как, или июня. Короче, летом. Последний влог был летом того года. А сейчас как бы уже апрель, конец апреля 2019 года, и я такой подумал, типа, а ч бы не вернуть влоги? Типа, сегодня у меня должен быть как раз-таки очень даже насыщенный денек, поэтому Поэтому давайте-ка смотрим, ребят, заставку И погнали! Да, Бом. Короче, чтоб вы понимали, я не могу уснуть, типа, время седьмой час утра, а я со вчера так и не спал, а у меня сегодня, ну, скажем так, куча дел, ну, не то чтобы прям куча, но дела есть, и типа, мне надо начать их делать где-то в одиннадцатом-двенадцатом часу, а я еще не спал. Мне надо поспать хотя бы чуть-чуть. А я не могу уснуть. Как быть? Я в душе. Я уже думал выпить таблетку этого. Скажите мне. Снотворного. Но у меня нет снотворного, я не могу уснуть. Сука, как быть-то. Да. Кто? Кто вот мне скажет, как быть? Серьезно, вон, уже светло. Солнце фигачит, а я еще не ложился. Точнее, я ложился, но не могу уснуть. Мои глаза спят, а я нет. Как быть? Я без понятия. Короче, план таков. Я хочу спать, и я сейчас попробую уснуть. Короче. Я проснулся время 12 это 07 08 это неважно меня разбудил лёва разбудил и говорит давай вставай пойдем я такой чудо пробурчал и он мне такой говорит может не есть, мы пойдем в KFC, и я такой, М -м, заебись. Поэтому я сейчас одеваюсь и идем куда-то, наверное в KFC. Да, погнали хули. Короче, мы идем в бургер. Да, Даша. Сегодня Даша мой оператор. Я вообще не знаю, Влад, все планы. будет очень хреново снято Все будет очень хреново снято, поэтому все претензии к ней я ссылку на нее оставлю обязательно Не надо, я На все соцсети, а что меня-то? Там еще куча народа выписали Вот, и мы будем жрать Ты будешь жрать Я буду жрать Я вообще не знаю, реально понадобится ли там оператор Типа я хреново знаю, нужно ли будет оно или нет Но сам факт Открывается новая бургерная, меня позвали, я ваху. и Я, я просто... Первый раз меня зовут на подобную хуйню, типа, как блогера, типа, а не как, блять, хуйлана. Сейчас придем и будем жрать. Я буду жрать, она не будет. Я тебе кусочек ставлю, наверное, я подумаю. Короче, мы подходим к этой херне. Я так понимаю, вот она. Краснодарский парень, называется, и я что то хер его знаю, где здесь заходить, надо дождаться, пока мне ответят, и тогда, я так понимаю, можно будет зайти, но вообще, наверное, зайти можно уже здесь, пошли попробуем, Привет. так сказать, не отставай. Ну, короче, мы зашли. Мы уже тут. Дали Нам дали меню. Вот оно. Такое вот менто. О, а вот и человек, который о, меня о, сюда вы позвал. Вы, вы, вы. Макс! Вот. Пока как-то так. Пока сидим. Сейчас будем смотреть, что тут по меню. Thank you. Нам тут принесли бургер, короче. Вот такой вот. Он прикольный такой прям. Типа вот такой здоровенный бургер. Это клево, это классно. Сейчас будем пробовать на вкус и узнавать, как это вообще все делается. Я не знаю, как это есть. Оно здоровое такое. Сочная прям на вид, и я прям боюсь, это произведение искусства называется. Ну, давайте попробуем сначала вытащить эту штуку. Хотя, наверное, зря я это сделал. И попробуем вкусить. Это вкусно. Это это очень вкусно. Я даже не знаю, как сказать. И получается яйцо, курица, огурцы и куча-куча-куча всего. Это вкусно, это надо доесть. Я как раз дома нормально не поел. Сейчас буду есть нормально. Думаю, наем все этим на весь день вперед. Это классно. Сегодня 29 апреля Сегодня мы идем на Премьеру Мстителей Финал В России Я сейчас в таком Сонном состоянии Но буквально через секунду Все будет Немного получше Ну вот Так-то лучше Я помыл голову Умылся и в целом теперь мне как-то стало полегче, потому что я сильно хотел спать, а после того как я сука помыл голову, мне стало гораздо как это бодрее. Вот. Сейчас я буду одеваться, надо перекусить что-нибудь, потому что ел три часа сидеть в кино, не похавав при этом, не вообще не варит. Давайте-ка мы будем удеваться. Итак. Так как это, можно сказать, знаменательное событие, надо и надеть, наверное, что-нибудь поприличнее все-таки в киноиду. И еще у меня тут на самом деле есть? У меня куча спортивок и относительно куча рубашек. Хм. В принципе, можно надеть рубашку, но какую? Я вот черт его знает. Надо какую-нибудь посвободнее. И не белую. Белая слишком выделяется. М -м -м. А у меня есть идея. Готово. Вот рубашечка. Класс. Я, сука, так даже по праздникам не надеваюсь. А тут в кино иду. И пришел рубашку надеть. Охренеть. Ну, что ж, теперь надо похавать быстренько, и, и можно идти, да. Короче, время сейчас а, без пятнадцати часа ночи, не знаю, видите вы или нет, вот, ну там, наверное, расфокус был, вот, я, значит, качаю свои старые влоги, чтобы сделать а, новый, а, новый новая интро, ну, для влогов, конечно. Я постараюсь уложиться в интро в секунд 20, хотя бы, может, 30 максимум. Но ничего не обещаю. Ну, вы уже, надеюсь, посмотрели это интро, и, надеюсь, оно вышло прикольным. Но, знаете, из 20 видео сделать 20 секунд, это сложно. Я еще даже не начал, я только скачиваю, но это реально... Пиздецки сложно. Надеюсь, у меня получилось, и надеюсь, влепите мне, пожалуйста, лайк за это. Я, блядь, старался, наверное, не знаю. Через пару минут, наверное, скажу вам. Может быть, ну, для вас пару минут, для меня часов 20, наверное. Я хрен знает, на самом деле, когда я буду делать это интро, потому что я только качаю все эти сраные видосы, и типа... Блин, у меня скачалось только, наверное... Ой. У меня... Блять. У меня скачалось... Блять, только 3,5 видоса. То есть один еще скачивается. И, типа, их еще вот 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Их 14 в общем счете. Сделайте из 14 видео, которые каждый идет от... До 30 минут сделать одно коротенькое 30 секундное интро. Это, блядь, надо постараться. Что ж, надеюсь, я постарался. Надеюсь, я это сделал. Надеюсь, вам зашло. Ладно. Буду кончать дальше. И пока, наверное, пойду пожру, Да. Бом! Короче, сейчас я закончил этот делать новую заставку она ну, блять все-таки лучше так она не лучше на самом деле старой но мне нравится лично не знаю как вам но мне зашло типа что-то под Marvel такое знаете под стандартную по не под стандартную под первую заставку Marvel логотип Marvel у меня ну примерно то же самое только перелистываются моменты из старых влогов и название канала. Вот. Как-то вот так вот. Ну, если что, вы там напишите в комменты, я верну старую, она у меня есть. Просто, не знаю, как бы Новый год. Ну, в смысле, Новый год уже давно прошел, но суть не в этом. Типа, Новый год, новая заставка, новые влоги. И... Через месяц, лето как бы уже, да? Угу. Вот, кстати, я делал тут. Э, там я где-то за 2 часа управился, на самом деле. Время около 7, я начал где-то в 5. Около 5 я начал включать, а где-то за 2 часа я управился. Вот, в общем-то, и все.